Всем привет! Московская профессия таксистов! Николай снова с вами. Ну, сегодня хочется рассказать о том, что все-таки что-то правительство выплачивает. Причем в данном случае больше везет самозанятым. И возвращают все налоги за... 2019 год который они заплатили именно в том календарном году и добавляют еще субсидии на один мрот которые отобразятся в приложении мой налог в личном кабинете они могут быть потрачены будут автоматически списываться на уплату налогов закрытие долгов пений. В принципе, это единственная вариация, которая работает нормально в данном случае. Потому что с индивидуальным предпринимателем пока есть некоторые проблемки. С самозанятыми почему-то все как-то более гладко. Люди, да, реально получают выплаты. Кто-то получил несколько тысяч, ну, потому что у него такие налоги были. Кто-то получил 10, 15, 20. У кого-то вышло больше. Вот. И в принципе... Государство с самозанятыми ведет себя довольно-таки ответственно. Я сегодня решил записать видео не просто из машины, решил немножко прогуляться возле лесопарка. Как-то более живой вид, потому что в машине уже сильно угрюмо все это стало. Довольно-таки недавно возникало у самозанятых довольно-таки большое количество вопросов. Они кинет ли нас государство, вот обещали но в данном случае получается что слава богу не кинула держит слово чтобы получить все эти выплаты достаточно быть зарегистрирован как самозанятый и если вы стали самозанятым еще в 2019 году платили налоги для получения возврата налогов за 2019 год вам нужно привязать банковскую карту в приложении мой налог тогда в течение некоторого времени, если вы сделали это до 5 числа месяца, к примеру, то придет в районе 20-го, плюс-минус. Продолжаться эти выплаты будут до конца июля. Те, кто стал самозанятым в 2020 году, начиная с 1 января, их налоговый капитал плюс к 10 тысячам, которые полагаются в базе, будет увеличен на размер одного минимального оплаты труда. Соответственно, все это можно будет потратить на уплату налогов, пении за весь этот год до конца года. На данный период времени это является довольно-таки выгодным решением, потому что вы можете оплатить этими субсидиями свои налоги и оставаться в легальном поле. Почему и нет? Никто с вас ничего лишнего больше не возьмет. Попробуйте. К примеру, у меня все эти налоги, которые я должен был заплатить, они автоматически списались за счет вот этого налогового капитала. Я даже это не увидел. Смотрю, неуплаченного налога нет и даже нету прогноза никакого. Все как бы списано и оплачено за счет этого налогового капитала. Кто-то до сих пор относится довольно-таки скептически или негативно к самозанятым, но сейчас есть шанс попробовать и ничем не рисковать, ничего лишнего не платить. Государство предоставляет эти субсидии, скидки, и можете пробовать. Может быть, в конечном счете вы поймете или посчитаете, что в легальном поле находиться лучше и выгоднее. Но каждый сам для себя принимает решение, как ему жить, как ему работать. Несу маленькое дополнение. Дополнительный налоговый капитал, который начислен в размере одного минимального размера оплаты труда, будет аннулирован с 1 января 2021 года. Что самое интересное, только легальные работники, которые производят уплату налогов, имеют полное юридическое право что-то требовать от правительства и государства в целом. Все остальные, кто находится в тени, к сожалению, скрываются и не имеют решительности, чтобы открыть свое лицо, что-то потребовать, что-то попросить. Ну, и, как правило, сидят в чатах на диванах и пытаются что-то там обсуждать, делать. Но все это находится в рамках этих чатов, диванов, болталок. Поэтому, если вы будете легальным, у вас есть больше возможности отстаивать свои права. В отношении индивидуальных предпринимателей и ситуации с получением ими субсидий, нами сейчас, как ранее в предыдущем видео говорил Дмитрий, готовятся обращения в различные инстанции, и мы попробуем получить разъяснение, почему именно так и на каком основании ограничиваются люди, которые работают и все-таки являются легальными в данной сфере. У нас есть свои ресурсы, есть группы в Телеграме, все ссылки находятся под видео, либо на нашем сайте также в моем зене, который можно найти по моему имени и фамилии. Заходите, присоединяйтесь. Ваше участие необходимо, поможет всем остальным. Всем спасибо, всем удачи. Всем пока.